ДИАЛОГ два СЕМЬЯ. С УПРАЖНЕНИЯМИ. ДИАЛОГ СЕМЬЯ. Что это? Это фотография. Здесь моя семья. Здорово! Кто это? Это мои брат и сестра. Какие милые! А это твои родители? Да, мама и папа. А кто это рядом? Это моя бабушка и дедушка. Вы такие красивые. Спасибо. Check yourself. Проверь себя. Тест. Один. Это фотография. Вариант А. Кто это? Б. Что это? В. Где это? The right answer. Правильный ответ. Что это? Что это? Это фотография. Два. Кто это? Это семья. Вариант А. Моя. Б. Мо. В. Мой. The right answer. Правильный ответ. А. Моя. Кто это? Это моя семья три. А это твои родители? Да. А брат и сестра. Б мама и папа. В бабушка и дедушка. The right answer правильный ответ. Б мама и папа. А это твои родители? Да, мама и папа. Четыре. А кто это рядом? Мои бабушка и... А. Брат. Б. Папа. В. Дедушка. Правильный ответ В. Дедушка. А кто это рядом? Мои бабушка и дедушка. 5. Пять. Вы такие красивые? Вариант А. Спасибо. Б. Пожалуйста. В. Не за что. The right answer. Правильный ответ. А. Спасибо. Вы такие красивые? Спасибо.